Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Хотел вам сообщить, что сегодня у нас будет трансляция по StarCraft второму, второй части Heart of the Swarm, я буду проходить компанию. Трансляция будет на Твиче у нас, потому что я решил, что вернее будет записывать на отдельном сервисе, потому что на Ютубе, во-первых, я не соберу столько людей, да к тому же на Твиче больше людей любят делать донаты. Так что я решил забрать данную данный сервис. Ссылку я оставлю в описании. Заходите. Сегодня мы будем играть буквально минут через 10 после того, как данное видео выйдет. Так что прямо сейчас переходите по ссылке и ждите.